Многие интересуются, как принять важное решение в жизни и почувствовать это, чтобы потом не жалеть. Одна из техник – это попробовать придать каждому выводу и каждому решению какое-то значение. Например, что будет, если я приму решение А, и что не будет, если я приму решение А. И также сделать по второму решению, что какие-то плюсы и минусы. Но это все решение из головы. А как принять решение сердца? Возьмите два ватмана и нарисуйте на нем э, ваше решение. Что вы чувствуете, если примете решение А? Это будет первый рисунок. Что вы чувствуете, если примете решение Б? Это будет второй, второй рисунок. Возможно, есть решение и. Б, и В, и Г, и Д, нарисуйте их все, попробуйте нарисовать как положительные, так и отрицательные свои переживания. То, что в этом решении вас радует, что вас беспокоит, что грустит, что восхищает. Можете не заморачиваться на цвет, который вы выбираете. Главное, рисуйте пальчиками, не кисточками, пальчиками пальцев. Нарисуйте, дайте рисунку высокой. И потом. Встаньте над этими ресурсами, положите на пол, и когда вы встанете, вы почувствуете температуру тела, как изменилось ваше дыхание, как изменилось сердцебиение, как, в принципе, вы сжаты вы мышечный каркас или расслаблен. Все это поможет вам принять решение не просто головой, а реально сердцем. И там, где вам будет максимально комфортно, вы будете легко дышать. Сердце будет ровно биться и спокойно. Именно это решение является верным. Проделать эту технику и правильных вам решений.